Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово «Меня зовут Евгения». Сегодня у нас рубрика «Лик Богоматери». В этих передачах мы рассказываем о наиболее почитаемых иконах Пресвятой Богородицы. Сегодня речь пойдет о жемчужине Афона, об одной из самых почитаемых икон Пресвятой Богородицы в православном мире об Иверской иконе Божьей Матери. Вот она перед вами. В праздновании этой иконы Русская Православная Церковь установила 25 февраля, во вторник Светлой Седмицы и 26 октября. Вот к этим дням мы и будем делать выпуски, посвященные этой иконе. Сегодня я расскажу о том, как иверская икона Божьей Матери была обретена на горе Афон. По преданию, эту икону написал апостол и евангелист Лука, еще при жизни Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица сама лично благословила икону и вообще одобрила написание икон. Дальше следы этого образа теряются. И достоверно известно то, что в IX веке при византийском императоре Феофилии в городе Никея, недалеко от Константинополя, жила вдова именем Анастасия с сыном. Вот у нее была домовая церковь, и в этой церкви хранился этот образ, написанный евангелистом Лукой. Вероятно, он в этой семье так и хранился и передавался из поколения в поколение. Об этой иконе знали все. И очень многие приходили в домовую церковь этой вдовы и молились перед образом Божьей Матери. При императоре Феофилия вспыхнули гонения на иконы. К сожалению, в это время была распространена ересь иконоборчества. Почитание икон приравнивалась к поклонению идолам. Император Феофил отдал приказ своим воинам изымать иконы, уничтожать их, а всех православных христиан, у которых одни были, подвергать мучениям, знанию и другим наказаниям. И вот однажды воины ворвались в дом к Анастасии, в ее домовой храм, и захотели похитить этот образ. Вдова стала упрашивать их оставить икону на один день, обещая на следующее утро отдать икону и заплатить большие деньги. Она была богата, и деньги у нее были. Ну, воины, конечно, немножко подумали. У них был приказ отнять икону. Но жажда получить деньги все-таки взяла верх. И они согласились оставить икону ну, еще на одни сутки, но не более. Тогда один из них в гневе о том, что не удалось взять икону, сразу взял копье и ударил копьем в лик Богоматери. И произошло чудо у всех на глазах. Из ланит Пресвятой Богородицы потекла живая настоящая кровь. Вот на образе Иверской Божьей Матери мы как раз видим, что из правой щеки матушки сочится кровь. Все были поражены такому чуду, и воины поспешили удалиться. Воин, ударивший копьем Божьей Матери, потерял покой. Когда его товарищи ушли, он снова вернулся к дому вдовы, и стал наблюдать за домом. И вот он увидел, как вдова с сыном вышли из дома вечером уже этого, этого дня, взяв икону, и пошли к морю. Он последовал за ними. Придя на берег моря, вдова с сыном сотворили молитву, а затем Анастасия обратилась к сыну с такими словами Вступай, сынок, на святую гору Афон! А я останусь здесь. Я готова пострадать от рук воинов нечестивых за любовь мою к Божьей Матери. Затем она пустила образ по волнам. И произошло еще одно чудо. Икона выпрямилась прямо и поплыла по волнам. Вдова, сын, вдова возвратилась домой, а сын ушел из дома на Афон. Эту сцену видел воин, о котором я уже говорила, что он следил за вдовой и сыном. И тут понял он, что совершил великий грех. Он бросил копье в море и тоже вслед за этим юношей пошел на Афон. Он разыскал его там, покаялся перед ним, назвался его названным братом. И они вместе стали подвязаться на Афоне возле того места, где в первый раз вступила Пресвятая Богородица на Святую Землю. Об этом чуде, об иконе, плавающих по волнам, и узнали впервые Афонские иноки от сына этого и от этого воина. Что же случилось с.. Вдовой Анастасии. По преданию, на другое утро воины пришли за деньгами. Но когда они обнаружили, что вдова икону пустила по волнам, не схватили ее, отвели к императору Феофилу и тут предал ее казни. То есть вдова пострадала за то, что спасла икону. С этого момента прошло 200 лет. Уже давно было восстановлено иконопочитание. А на горе Афон, на том месте, вернее, недалеко даже от того места, где ступала нога Пресвятой Богородицы, где подвязались вот, сын вдовы со своим вот, названным братом, тем самым раскаившимся воином, грузинские монахи основали монастырь, который стал называться Иверский монастырь. Потому что Иверия это старинное название Грузии. И сначала там подвязались грузинские монахи. И вот однажды иноки Иверского монастыря увидели, что над морем сияет солнечный столб. Проглядевшись, они узрели, что по волнам моря плывет икона Пресвятой Богородицы. Они удивились этому чуду и стали пытаться достать этот образ. Они сели на лодку и стали приближаться к дивной иконе. Но икона стала от них удаляться. Чем ближе они приближались к ним, тем дальше она от них удалялась. Тогда монахи пошли в храм и стали просить Господа и Пречистую Богородицу позволить им обрести этот чудесный образ. Они поняли, что речь идет о той самой иконе, о котором им когда-то рассказывали, да, о той иконе, которая плавает по волнам. И вот в ближайшую ночь после их слезной молитвы Пресвятая Богородица явилась старцу Гавриилу. Это был один из самых смиренных монахов обителей и человек очень довольно-таки строгой подвижнической жизни. И сказала Пресвятая Богородица ему во сне такие слова. «Скажи настоятелю с братьями, что я хочу дать им свою икону, покров свой и помощь. Потом же ступай в море, иди с верой прямо по волнам, и тогда узнают всю мою любовь и благоволение к обителей вашей». На другое утро старец говорил, сообщил о в своем настоятелю. Тогда настоятель, братья монастыря, не говорил. торжественно крестным ходом пошли к тому месту, где они видели икону. И у всех на глазах старец Гавриил с молитвой ступил в море и пошел по волнам. А икона поплыла ему навстречу. Он взял ее в руки и торжественно принес на берег. Икону поместили в самом главном Успенском соборе Иверского монастыря в алтаре. И три дня служили литургию и молебен перед этим святым образом. Но через три дня однажды утром зажигающий свечи перед службой монах увидел, что иконы в алтаре нет. Ее стали искать и обнаружили над вратами монастыря. Тогда иноки сняли эту икону и снова поместили в алтаре. На другой день икона опять оказалась над воротами, И так повторялось несколько раз. И вот однажды Пресвятая Богородица снова явилась старцу Гавриилу и сказала ему, «Я не желаю быть охраняема вами, а хочу быть вашей хранительницей». Да коли будете видеть образ мой в обители сей, да то ли благодать и милость сына моего к вам не оскудеют. И тогда все поняли, что быть над вратами – это воля самой Пресвятой Богородицы. Со временем недалеко от врат была выстроена часовня, и там была помещена эта икона, которая хранится до сих пор. Эта икона никогда не, не, прибывала, не покидала стен Иверского монастыря. И по преданию считается, что она там будет находиться до окончания мира. И незадолго до конца света эта икона исчезнет. Тогда монахи должны будут покинуть это место. Многочисленные чудеса стали происходить. От этого образа. На Русь списки этой дивной иконы пришли вместе с монахами Афонского монастыря при императоре Алексее Михайловиче и Патриархе Никоне. Подробно я об этом вам расскажу в следующих выпусках, а также о многочисленных чудесах, которые были от этой икони и на самом Афоне. и на Руси. А сейчас хотелось бы сказать об одном чуде, которое совершила Пресвятая Богородица. Сейчас есть на Афоне такая традиция. Всех странников, просящихся на ночлег, любой афонский монастырь принимает бесплатно и дает им вдоволь хлеба. Откуда же пошла, пошла такая традиция? Однажды в Иверский монастырь постучался паломник и попросился на ночлег. Но привратник не захотел пустить его бесплатно, потребовал плату. У паломника не было денег и пришлось ему идти от монастыря обратно. И вот когда он грустно шел по дороге, вдруг встретилась ему жена. Это была сама Пресвятая Богородица, но он сначала не понял, кто это. Она спросила его о причине печали и когда он рассказал ей, что его не пустили на ночлег, потому что у него нет денег, то она дала ему старинную золотую монету и велела вернуться в монастырь. Обрадованный путник снова постучался в стены монастыря, и когда привратник ему открыл, он предъявил ему золотую монету. Но золотая монета была старинной и Откуда у бедного путника такие деньги? Монахи решили, что он ее украл. И тогда он им рассказал, что, когда он шел от них, им, им, ему встретилась женщина, которая дала эту монету. Тогда они поняли, монахи, что эта женщина была Пресвятая Богородица, потому что откуда на Афоне быть другой женщиной. А утром обнаружили, что все их запасы в наказание за грех не гостеприимствуя, испорчены. Они покаялись, и с этих пор и в Иверском монастыре, и в других монастырях всем путникам оказывают ночлег и дают хлеб совершенно бесплатно. Эти еще многие чудеса совершила Пресвятая Богородица. Принято перед ее образом молиться при душевных и телесных недолгах. Помогает на иных скорбях, и перед ней молится, когда есть проблемы с детьми. Ну, мы знаем, что образов про Святой Богородицы много, но она у нас одна матушка, единственная. И мы можем, в принципе, прибегать к любому образу Божьей Матери. Главное это делать со смирением, с любовью, с верой и стараться жить по заповеди. Дорогие братья и сестры, я поздравляю вас с Днем Памяти этой дивной иконы, и пусть покров Пресвятой Богородицы пребывает со всеми вами. Всего вам доброго!